кого как тебе шедевр какой шедевр черный И это квадрат ничего, малевич это не черный квадрат это какой то сосвещение о сосвещение с rtx на это ты имеешь ввиду пол тут прям rtx на rtx rtx погоняет а я подумал тут слишком мало места надо расширяться Угу. Ради двух машин, да? Ну, ради места. О -о -о. Поэтому придется нам идти зарабатывать денежки. Да, денежки. Денежки это всегда хорошо. А Для еще расширения. А ещё иметь полную хпшечку, поэтому пожалуй бухну я немного с пранка. С пранка? Зашифрованного под спирт? Нет. Это просто спранк. Давай. Налет на хранилище у нас сегодня. Устройте налет на федеральное хранилище, выкрадите партию золота и доставьте ее клиенту. А -а -а. Не вот посмотри на мою тачку и на твою. Твоя выпендровническая, стритрейсерская, а моя такая серенькая, независимая, немного спортивная, но столько немного. Так, мы выезжаем, давай туда же на парковочку, Блин, я как-нибудь вот так вот, пошли короче, настраивайся на нужную волну, полирую значки, подожди, подожди. действуем без шума пыли, охранники, Ствол прячь. Я уже ствол спрятал. Так, что нам, пересесть? А, это та тачка, которую мы сюда привезли. Круто. На кой хрен мы так много возили? Да. Ну что за бред, а? Привези одну машину, отвези другую машину. Вы долбануты или где-то? О. Ух ты, ядрить! Это что за? Здравствуйте. Нам, пожалуйста, так. сюда тоже загрузите. Че просто быстро? А, доберитесь а, до лифта. Доберемся до лифта, да? Пошли. Зачем быстро? Ой, Мы зря, можем спокойно. Здравствуйте, ребята. А, ты хочешь Хотел развернуть. Так, подожди. Ага, вон. Пропуском да, по я панельке. Хотел Hello, hello. Как обычно, hello, мы идем you. здесь. Смотри, что у меня есть. Какая-то херня. Yeah, иди сюда. Ему понравилась моя херня. О! Nice. Oh. Like oh. Вот здесь car, вот. Фига себе, у тебя тоже есть О. Нас записывают. Улыбайся. Oh, oh. Это летсплей внутри летсплея. О, дверки. Пошли открывать дверь хранения. О, господи боже. Пафосный джун. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А почему именно я открываю, ты мне можешь объяснить? Не знаю, ты первый подошел. А, ты открываешь, чтобы я складывал. а ля какой джентльмен. О, отправите золо. 100. Ну что, погнали. А что, нам это прям ничего не надо будет? Просто так берем и все? Фига так. себе. А что, вместимость сумки такая маленькая? Фига себе. Поясните, пожалуйста. Жлоба. Серьезно? Что, бля. Я так и думал. Так, Они там давай. уже, что ли, появились, я не пойму. А если... А, да. все, да, больше нельзя закинуть, прикинь. Ну я закинул, сколько сколько можно было. Ух, ёв, что то в меня прилетело. Ага. Я тоже так как могу. Оп. Фига тут какая-то фигня. Жесть. Пошли, короче. Надеваем масочку и погнали потихонечку. Пацаны. Вообще, ребята... Слушай, тут прямо... Офига тут какой-то дым какой-то, смотри. Пар. Это кино какое-то. Мы в кино пришли. Давай, я тебя жду. О, двери сами закрылись. Даже пропуск не понадобился. О-о-о-о-оу. Ёберный театр. О. Будет кого пострелять. Это хорошо. Чего? Кого? Выходим. Ну шо? Выходим, да. Я думаю, тут придется уже пострелять основательно так. Да, тут я с тобой не поспорю. О, встречает нас. Ух, ёо, так, парни, давайте, ух, так, сколько у вас. вы меня бесите немного, поэтому пожалуй вот вам подарочек на Рождество. Ух, ёо, минус тачка. Долетает, нет? Ну так себе. Там да еще один. Ага. И за колонны еще один. Там их целая Вон куча, он. я тебе так скажу. Ой-ой-ой. Все, что. Нам надо, короче, нет. Поднимается один. Передумал. Вот он услышал мои вопли. Ой, да. копы живут. А что они до, до лестниц добегают и разворачиваются, обратно бегают? Не знаю. У них фобия на лестнице? Ух, ё Я, короче, прошел немного вперед за тачку. Могу? Я не могу ой. в тачку сесть, короче. Ой-ой-ой. А как-то пробиваться? Слушай, будь осторожней. ой ой ой ой, -ой. Блин, они с двух о, сторон. Типа парни с двух сторон. Короче, гранатки кидаем. че их никакие пули не берут. О! Вроде упал. Слушай, а может быть нам в ту сторону а куда не выйди но просто здесь отстреливаться прям надо ну давай давай попробуем с другой стороны побежали и боюсь что тут такая же хурма пробуй сесть ой не бесполезно а слушай слушай только мне нужно отъехать меня сейчас а а меня прибили. Ну, так это надо было одному сходить. Ладно. Но у меня Если есть хотя возможность сбежать. Есть. Да, у нас есть уже машина. Я Хорошо. сажусь. Ура! Так, подожди, да я сначала откушаюсь чуть-чуть. Откушайся. а я отбронюсь. Да, и бронежилет мне тоже нужен. И, короче, мы сейчас, наверное, на лоха в тупую. Подожди, Поехали. я туда грену Поехали. брошу. Ну куда К грену? Не кидай больше так грены. Идите нахрен, господи. Ох, е- просто всю броню сняли. Нам в тачку, нам в тачку. Давай в ну мою. Да. давай. Моя быстрее. Погнали. Ну Всегда и бред, бросил. ну и бред. Где и наш уезжаем, тот джип? Этого. Куда он делся? Всё, валим отсюда короче какой-то бред Слушай, а мне рисуют что тачку-то надо походу забрать ее про просто рисуют а тебе Но... говорят что именно нужно тачку взять нет я рисую по крайней мере а да пусть рисуют похрен. на карте всегда какое-то говно рисуют 5 звезд 5 звезд уж Слушай, если хочешь, можем попробовать оторваться. Ну давай. Прежде чем от... поехать куда-то, поехать тогда попробуем оторваться. Может, не знаю, насколько это будет действенно, но попробуем. Mm -hmm. Благо ехал, oh! там, всего ничего. Нас встречают. Пофиг. Все, можешь здесь тормозить обратно, потом отсюда же выйдем. Да зачем? Или ты прям хочешь по? Ну мы еще проедем, я просто слышу сирену над собой, меня это стримает. Они все разговаривают. Mm -hmm. Зелененький мне заплатит ей. Опа. Так, тут надо от вертиков уезжать. хе <свят> Ну а да, не нас Вот это проблема видят. трековых э короче колес. Да. А, слушай, мы, короче, можем по-другому сделать. А мы, наверное, не уедем отсюда. Ладно, поехали. Все. Да. да. Дело в шляпе. Слушай, ну Золото дело изичное. Ну, вопрос только в том, почему мы ни в одну машину не могли сесть. Нужно было именно выйти. Именно получить по шляпе. И после этого только можно было спокойно... Ну слышишь сирену? Ага. Слушай, я чё, такой везунчик? Ты приехал. Подожди. Нам нужна ты, машина Сесант. Вы... хе что такое? А вроде идет, нет? Сегодня не наш день. Ну да, и она идет, понимаешь? Но не едет. Йо, она горит! Серьезно? Да. Она загорелась. Жесть. Пушку убирай. Жесть. Да. Капец. А чё за приколы с возгоранием моей тачки? Вы чё, совсем забубили? Как это назвать просто? Почему она горит? Да. Устала она. Все нормально, мы как обычные люди. Mm -hmm. То как снять маску. Здравствуйте. Дайте ваш Мерседес. Спасибо. Надо вон на метеоритах. Ну, поехали, девчонки. Ох, дальше. ёлки. Вось поехали. Ладно, мы пилимся, ну, пути, пилимся быть, и, быть, и выпилимся. какую-нибудь машину. Там на пляже обычно бывают какие-то более-менее быстрые тачки. Можно будет сменить. Вот это машина. Да, все таки умудрились найти что-то более стоящее. На бережку. И теперь нам нужно вот сюда. That there. Так, всё? Здрасте. Помонилось? Кому по лицу бить? Принимай. Фибы. А ты свою сумку оставишь мне, да? <смех> <смех> Отлично. И слиточки при нас, и, собственно говоря, заработок у нас тоже есть. О. Лично. Ты что там куришь? Не знаю, что происходит, но эти миссии не дают мне покоя. 000.